Всем привет! Рубрика очень странных картин. Лоренцо Лотто. Италия. Граница 15-16 века. Справа на указанной картине вы видите мужчину. Еще можно было бы сказать, что это химера. Рядом кувшин, из которого выливается вода. Водолей. Химера и водолей. Слева на картине. Слева младенец собирает беспорядок. Перед ним стоит фамильный герб. Вот этот знак пацифик, который я нахожу везде. Химера, водолей, владенец или наследник. Обратите внимание, дерево э, написано так ребрами. и На первый взгляд оно расположено на фоне туч. На самом деле, если присмотреться, то это тучи на фоне тучи. Указанного объекта, который похож на какой-то, не знаю, летательный аппарат. Над этим деревом круглые облака напоминают чьи-то черепа. Самое странное место на картине может быть это м, голубое пятно слева вверху, похожее на разорванную бумагу. Как будто что-то ворвалось и, и прорвало бумагу. Я действительно не понимаю, почему никто не говорит про знак Пацифик. И я слушаю других, другие мнения. И действительно, в новом сезоне Доктора Кто сюда прибывают беженцы, то есть вселенная сворачивается, и беженцы прилетают сюда. И тут уже находится, ну по сценарию Доктора Кто, тут уже находится. И несколько миллиардов кораблей-псиглавцев. Это просто фантастика. Я так пожимаю плечами пока что. И, и верь, не верь. На улицах появилось очень много машин. Всего-то за последние два года, 2-3 года я обращаю внимание, их стало больше чисто визуально. Вы замечали это? Стройка продолжается в таком темпе, что в одной части города, где я точно уж не ожидала, что будет стройка, там и так тесно. Всего за год очередное место, которое за год уже не узнать. Там уже понастроили вверх и рядом, когда успели, когда успели. Для кого это? Так что предсказания о том, что сюда прибывают, чисто визуально, вот две вещи, которые, ну, можно закрывать глаза не видеть и делать вид что тебе показалось с третьей стороны между струк не знаю как вы мне слышатся намеки намеки на что то что мы что-то должны сделать или что надо просто сидеть и ждать или где-то реагировать как что нужно делать в ситуации когда в твой мир кто-то прибывает к творчеству этого художника мы еще вернемся. У него хорошо развито чувство юмора. И да, мы здесь видим, что он действительно изображает тучи поверх деревьев. Старые картины выдают старое представление того времени о том, что было. Так же, как отличаются даже православные иконы старые от новых. Люди в те времена знали что-то, чего мы не знаем сейчас. Тогда это изображалось открыто. Так, например, вот эта схема, где два участника, им противостоит третий, она же есть и на старых православных иконах Крещения. Две дополнительных фигуры расположены внизу в воде. В разных комбинациях. Мне все равно непонятно, почему это есть в большом количестве. На старых картинах Пацифик, вот этот Пацифик, и в этих самых в клипах Пацифик, вы же видите, в замысле Пацифик курину лапу приносят, а интуитивные люди все-таки не видят, что это. Но сам символ есть, а что это. Может ли быть, что интуитивное пространство кем-то взломано, и там что-то скрыто? Может ли такое быть? И Тема котов, которой я коснулась перед этим, почему я не снимала? У меня просто техника отказалась снимать несколько дней. Я уже поняла, что это не технический вопрос. Я просто подождала. И одно время колотилась и пыталась записывать. Вот сейчас включила, вроде бы как записывает. Очевидно, что это не поломка, а вот ощущение, что техническое иногда является живым или условно живым реагирует по-своему жду ваших комментариев особенно на тему на тему на что нам все намекают что должно быть такое сделано надо ли что-то делать надо ли где-то изменить поведение не происходит ли так что мы уже делаем на что-то не то а такое послание было и в принципе что делать Прозвучало мнение, что в основном то, что мы говорим, делаем и пишем в интернете, не ведет к тому, за что мы боремся. Не ведет к тому, за что мы боремся. Не пришло ли время сформулировать, за что боремся мы. Я так призадумалась, мне сперва казалось очевидно, а сейчас так села и думаю. Вот Мне не очень нравится, что кто-то прибывает, не спрашивая, не объясняя ничего. Кто-то что-то планирует, меня что-то смущает в этом. Ожидаю ваших комментариев, ставьте лайк и до новых встреч.